Три года назад хакасские чиновники отчитались о подготовке к масштабному ремонту автомобильной дороги аскиз берегчуль вершина Тей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Весной 2022-го правительство республики сообщило о заключении контракта на 77 миллионов рублей. Подрядчиком выступила ООО «Автодормост». Компания должна была завершить работы в октябре 2022 года, чего не произошло, о чем жители Хакасии сообщили в Красноярское региональное общественное движение автовладельцев. «Ремонтировался путепровод в спортивный комплекс Те, где тренируются все лыжники России, то есть сборная России.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 в дружеских отношениях с руководителем управления автомобильных дорог Андреем Андреевым. По имеющейся у нас информации, Зубко совершает дорогостоящие подарки Андрееву, например, автомобиль Toyota Land Cruiser, что в ответ на эту Зубко имеет обширные полномочия, выходящие за рамки его должностных обязанностей. Так Антон Зубко лично сотрудничает со следующими организациями, которые являются постоянными подрядчиками по контрактам, заключенным с Енисеем. Компания «Стройтехконтроль» 20 контрактов на сумму 46 миллионов 934 тысячи 574 рубля. Компания «Инновации Сибири» 39 контрактов на сумму 370 миллионов 811 145 рублей. Компания Авто «Автодормост» 16 контрактов на сумму 708 миллионов 815 838 рублей. Компания СК «Магистраль». 15 контрактов на сумму 401 миллион 999 726 рублей. Общая сумма контрактов заключенных с личной подачей Зубко, как выявило общественное движение за честный бизнес, составляет порядка полутора миллиардов рублей. Можно зайти в сервис «Сбиса» да, и посмотреть, а кто когда был учредителем, кто когда... А, как бы выходил из учредителя, кто сегодня является руководящим лицом. Я понимаю, что есть 44-й закон, есть 223-й закон, но ведь это же ведь все законы. А любую компанию представляет человек. Повторимся, речь идет о миллиардах рублей. И здесь, конечно, сложно быть у воды и не напиться. К слову, в 2009 году «Зубко» сам был учредителем с долей 50% вышеупомянутой ООО «Инновации Сибири». Компании, с которой на сегодняшний день заключено большее количество контрактов среди других аффилированных фирм из представленного выше списка. Соответственное качество работ имеет весьма сомнительный характер при такого рода обстоятельствах. По имеющейся у нас информации, вышеупомянутые фирмы имеют больший доступ к информации, связанной с закупками, более того, к данным организациям более лояльное отношение в ходе исполнения обязательств по контрактам. Их интересы учитываются в первую очередь по сравнению с другими подрядчиками за все время работы аффилированных компаний от заказчика. Можем предположить, что в связи в связи с покровительством Зубко не поступило ни одной претензии не был предъявлен ни один штраф. Добавим генеральный директор Автодормост, которая не отремонтировала дорогу в Хакасии, Ладушкевич Владимир. Ранее он возглавлял ООО «Центр системы качества», в состав руководителя которого входил Серватинский Вадим Вячеславович, заведующий кафедрой автомобильные дороги и городские сооружения при СФУ. Организация ООО Автодормост являлась поставщиком в 28 государственных контрактах на сумму 1 миллиард 266 миллионов рублей. Основной заказчик Пердор Енисей». 16 контрактов почти на 690. 8 миллионов рублей. Если в 2021 году имела контрактов на 700 миллионов рублей, то в 2022 году э, сумма контрактов увеличивается уже вдвое. Когда то компания не делает вообще ничего, еще выходит в суд, но это прям, ну прям Бесит, наверное, не только жители Хакасии, но и нас, потому что жители Хакасии обращаются к нам. Вы уж разберитесь со своей компанией, которая еще и выходит в суд для того, чтобы чего-то доказать, которая не сделала ничего. Отметим, еще полгода назад мы просили надзорные органы проверить деятельность господина Зубко и аффилированных с ним компаний. Но пока результата не последовало. Вышеупомянутые фирмы продолжают обрастать госконтрактами. Тем временем серый кардинал федерального управления автомобильных дорог продолжает безбедно существовать. Кристина Дима, Восьмой канал.